Банде Гуру Падот Дандам Бхактабинда Саманитам Шри Банде Нитам Нандо Саходитам Си Банде पाने भবে ननમ मुख करત વ પ લત ज की पाત मહવ পাમ नમद बતसी ै Нараяно намаскитто норунче иванороттомам. Девингсара сватингва самтато жайомудире. Шанкитто не кишно гуру бхакти жукто. Бхакти Дейям сада парибабагно мабистудухам, тетхаспадам сивавиренчно там сараням, бхита ти хум бно тубал лабадипоу там, банде Пурнана Рагара Сагара Сарумути Сарадхика Кипам Керуси Сри Кришна Чайтана Прахунитананда Сядь Кришна Хари Кисна Хари Кисна Кисна Хари Хари Хари Хари Хари Вишам вару дижавару югодхарм палу, банде каруна бхадару. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Намами Ганги Тавапа Дюпанка Джам, Сура Сурай Рабандито Ди Гори нирантара бибхуши Нараяно прямананго мадапарам Баран си шанатам Ваги Памнишинга Махамхаджи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари आचार्य अरणीर आद्यशात अन्ते वा आशी उत्तरारणी तत्प्रवचनम् संध्यानम् तत्प्रवचनम् संध्यानम् विद्यासंधि शुखावा आचार्य अरणीर आद्यम शात अन्ते वा आशी उत्तरारणी आचार्य अरणीर आद्यशात Онтев ауши уттараруни тат sandhyanam саньяном виддасандхи шукава. Горя сесила бакти Saraswati told people they have ignorance ignorance we must help. them сесила <that> Невежественные в, в, в общей своей массе мы должны помочь им избавиться от невежества, если мы не можем этого сделать, то мы не имеем права говорить Харикадху и проповедовать. Если обусловлены души имеют склонность наслаждению мало кто может сказать, что он внемае, только чистое гурувичного. И хотя они находятся вне мая но они все же не говорят так. Они говорят, что не попали под вьянемае, им сложно слышать. что же делать из смирения? Они а, говорят так. И чем больше мы можем совершать баджан, тем больше мы развеем смирение. Это естественно. И чем больше мы можем совершать харибаджан, тем больше можем развить тайна Но сейчас щеласа читананда бхакчуна такое то настроение, которое он это настроение, которое у э, э, вот, текущих ачарьи Шила Бхагавана говорит об этом, и те, кто собирается проповедовать, они вряд ли являют подлинные тринадцапи. Они всегда ожидают какой-то практич и прочего. Мало кто избавился от этого желания. И вот Шила Бахтинна говорит что люди, они невежественны. Мы должны помочь им избавиться от невежества. Мы должны помочь им достичь Кришна Бхакти. И даже после этого мы тоже должны помогать им, если мы не будем совершать это. Если мы не исполняем такого, то с другой стороны, если мы только подливаем масло is, в огонь, то это дживахимса называется. Если мы обманываем других, ведем их колапхи в пуджи братишти, деньгами и прочим, это называется дживахимса. И мы буду наказан Бхагаваном за, за то, что обманывал людей. я знаю. Очень мало кто может слушать. Слушайте такие слова об абсолютной истине, но все же я не знаю. Не беспокоюсь об этом. Я хочу удовлетворить Вехону Господа Гурангу Махапрабху отца и под руководством. Я имею в виду под руководством Ишчилы <существующие> Бакхенатакова, <от> <существующие> Ишчилы Павхупады Мы совершаем намысл Харикатху, это наше служение И наша Харикатха И вот наша Харикатха Это лучшее служение Гуру Гуранге и у нас не должно быть никакого желания обрести славу, уважение и прочие почести. И вот Шила Павхопад говорит, что люди не невежественны. Наша обязанность избавить от, помочь им избавиться от невежества и направить их на путь преданности. И в итоге мы можем помочь им достичь вечной дамы, вечного служения. И это... Наша обязанность, мы от имени Гаудия Бакт, от имени Сарасват Гаудия Матха, Сарасват Гаудия Общества, это наша обязанность помочь всему обществу. Я знаю, мало кто примет такую абсолютную истину, но все же, что значит невежество? В читании Чайтамрити очень просто говорится, и вот считание Чайтамрити очень ясно сказано, что такое невежество если мы получим какие-то степени из этого материального мира то все же можно сказать, что мы невежественны до тех пор, пока, пока само сознание не развьётся в нас. До этого момента я могу сказать, что мы невежественны. И вот сознание — это главное. Этот материальный мир, это достичь высоко, высокого уровня самосознания очень сложно. Может, 50 лет назад или 30 лет назад, мне неудобно говорить. Была какая-то как, другая ситуация, но сейчас она другая. И все пытаются наслаждаться, Whereas, хотя agenda, не think, слушают Харикадху. И это зовется... То есть люди, не больше склонны к какому-то невежеству, к, на... к материальным наслажд... наслаждениям скитаются, тут и там пытаются наслаждаться жизнью, они не заинтересованы в Харибаджане. Если слишком жарко едут куда-то в прохладные места, Если слишком холодно, едут куда-то теплые -тёп -тёп места, где не так жар жарко или холодно. никто и вот, когда мы мы от от нашего анекхилаша. Только тогда мы сможем начать со садан бакте. Kishnavakti practice. Or practice. Practising favorably is very difficult. I explained so much, so much intricate subject matter relating to this point. But nobody. Interested. So Agyan Tamirnam kuhia kaddav. Agdyan tomo. Agyan mean Здесь аген значит невежество. Агент. Это So, dharma, I mean general dharma. General dharma, I can do this, I can get something. Dharma Artha, money, position, everything. Dharma Arta Kam. Ka ka ka come in enjami. Come in enjami. Come moksha. Maksha mean. То есть это обычно такое представление о жизни у людей. То есть они, но дарма. Если мы изучим, изучим шастры и то мы поэтому поймем, что подлинное значение дарма это бого дарма. When people not getting happiness inside heart, then they are searching enjoyment outside. Follow what is it? When they are failing to would. get enjoyment inside heart, only then and then they are searching outside. What is enjoyment? I to get some enjoyment like a blind man. Actually, enjoyment is not out outside. Enjoyment there inside. Настоящее. Oh, in the вот only, only of of <плодиспроизм> и обычные люди, у них неправильное представление о дарме, думают, что это какие-то ритуалы, какая то такой вид торговли, что дали что-то какому-то божеству, получили что-то взамен, вот думаю, что это дарма. Но значение дарма — это сделать что-то для гуру, вайшнава, коров, что-то сделать такое полезное, и когда мы избавимся Dharma, what you are getting, if you are getting artha, that artha you should utilize properly. Otherwise, there is one kind of bondage for you. I have money. So what? If you have money, you can go for enjoying here and there. You can go to Darjeeling here or there, Kulu, Manali, Rishikesh, Roshmanjala. It is called enjoying self-enjoyment. It is not Bajan. You don't understand even C, D of Bajan. Если вы чувствуете радость от слушания Харикатхи, Харинама, то все материальное, не сможет задеть ваше сердце, вы будете защищены, поскольку вы не понимаете, что такое Харибаджан. И этого не происходит. Кто-то говорит, что мы в обусловленном состоянии, как мы можем совершать баджан, что значит одна жизнь. С бесконечных времен мы скитаемся. Может возразить, что сколько бесконечной жизней мы скитались, и как за одну жизнь мы можем достичь такого великого успеха. Но если посмотреть, можно найти множество примеров из Пуршотам дамы, из Спори, из Дамы, из Вриндавандамы. Есть много преданных, которые знания, которые у меня есть, оно ограничено, но ограничено. Все же, множество, множество преданных раньше они обрели Даршан-бхагавана. Насколько ну, я помню, я расскажу вам, люди спрашивают, как это возможно совершать в Харибаджан. Очень сложно достичь Бхагавана. Если у нас есть вера внутри нашего сердца, что мой Гурупад подмасад Гуру, и я тоже честен и лучше, что я могу. Я могу. Если мы искренне и преданные Гуру Падпадме и следуем его наставлениям, то Гуру может, если он подлинный Гуру Падма, он может буквально гарантировать нам, что мы обретем Кришну в этой жизни. Это сила подлинного садгуру. сказал мне так, и Шила говорил так. Если вы хотите встретиться с, Криш... с Кришной, хотите совершать служение, это настроение плохое. Если наш Гурлупат Падма с Свами говорит если вы не совершаем что-то, чтобы увидеть Кришну, это неправильно, поскольку вся сила воли, она Кришна. Может Кришна дать нам Даршану или не может, это зависит от Него. Мы должны быть заинтересованы в случае Кришне, а не в том, чтобы увидеть Кришну. Сатанада говорит, Мы должны совершать служение с огромной верой и Кришна вынужден явиться, но не так, что мы должны как, требуем, чтобы Кришна явился и дал нам свой даршан. Но Кришна он составляет за свое полное право не быть явленным нашим органом чувств. Come, can come in dream, can come, can show some symptom by the help of which you can realize Krishna testing me, Krishna calling me, I can explain someday, tomorrow, hey, no time. И Махапрабху тоже говорит то же самое вот в этой шлоке, в восьмой шлоке Шикшаштыка. Кришна может обнять нас или выгнать. Это не столь важно, главное, что наш Господь, Господь нашего сердца, у нас Он может причинить нам какую-то боль или поместить в океан разлуки. Это его полное право. Но мы не должны жаловаться какие-то жалобы в нашей жизни. Если есть, то значит, что мы не совершаем Кришнабаджан. Это главный признак чистого саду совершающего Кришнабаджан. Я завтра буду говорить, что если кто-то... Жалуются постоянно, значит, что он не совершает кришна но Опять же, они должны думать, что если кто-то выступает против какой-то поседанты, против неправильного положения делу в обществе, то это позитивная, как сказать, позитивная деятельность, то, что такие люди пытаются сделать что-то хорошее для других. И вот если мы думаем, как принести благо другим, обусловленным душам здесь, так называемым преданным, то автоматически такие люди будут обвинять нас. Это естественно и с таким настроением, что люди будут ругать нас, нападать на нас, обвинять во как-то. Ложные доносы на нас писать, но мы должны быть подобны доктору. Пациенты часто не до докторов, как докторов, пытаются препятствовать их деятельности. Вот, вот Шила Прабхупата рассказывал, одному один мальчик подходил к какой то инфекцию, позвали доктора, доктор сказал, что вот, карбон-кол карбон какой-то, язва или ну, что-то такое. Нужно операцию сделать, если не сделать, то помрет он. Вот доктор вырезал, вырезал это место больное, ну, с кожи что-то там. И, м -м, Мальчик начал материться, на чем свет стоит, этого доктора, ты там пытаешься там что-то отрезать мне, я тут в полицию пойду жаловаться. Отец сказал, сумасшедший мальчик, давай делай свою операцию, и вся деревня привязала держать этого мальчика, но в то время анестезии еще не было. Потом -хл -хл хлороформ э, изобрели. Вот еще после, ну, может, изобрели раньше, но вот, пока в, в Индию он пришел, это время заняло, поэтому анестезии не было. <связывание> потом наркоз начали использовать, человека колят этим наркозом, он засыпает, можно делать операцию, кто-то не заметит. Сейчас какой-то гель использует, мазу это место, и оно чувствительнее стереть. Ну, раньше надо было, чтобы кто-то держал пациентов. You can, I can give you ladoo, sweet ball. I'll give no. First of all, you take medicine. So mother, mother. И вот иногда родители дают ребенку какие-то горькие лекарства, но не для того, чтобы <су? sh Rodriguez> <су? <су?> <су?)> жизнь сладкая не казалась, а чтобы как-то избавить от каких-то болезней своих детей. Также вы используют people иногда so горькие, тяжелые слова, чтобы помочь нам, но люди глупы и заняты умом на тем. Думаю, что с помощью денег можно что-то решить. Вот в английском есть такая пословица, что предостережение лучше, чем лечение. Ну, лучше, как-то как -то, то профилактика, перед тем, как чем-то заболеть, чтобы избежать всякой болезни. Ну, вот это лучше, чем потом бороться с последствиями. Валять болезни, прийти в нашу жизнь, потом ходить по докторам, пытаться избавиться от нее. Лучше уж не пускать никаких болезней в нашу жизнь. И кто-то заключение такое сделал. Большинство людей, что делать, мы не сида махатмы, что случится, давайте посмотрим. И в одной жизни невозможно вырести Кришну из бесконечных жизней. Мы ждем, но я могу привести множество примеров. И вот есть множество преданных они делали все для удовлетворения Бхагавана, они достигали вечного мира и, и были конечно, категории тех, кто не сильхи, тех, кто снизошли сверху посланник к посланным Бхагаванам и они, естественно, возвращались назад, и те, кто садан сильхи те, кто с помощью своей саданной духовной практики не достигли духовных высот, обрели Бхакти сильхи и они слушают Бхавану по там, почему нет, они тоже могут, mm -hmm. так, есть такой путь. И вот если мы будем как-то... Если наши эти каких при предны обретают Криш... Кришну. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы обрести Кришну. Если наша парампара слепа, и нет веры, то что делать? Вся наша Гурвага, Кашилла, Света Другой, Самый Хороший, Кеша Другой, Самый Хороший, они все показали нам путь. Есть один, э, с... у нас есть светлое будущее, оно сияющее будущее, будущее, поэтому у нас есть вера, и мы стремимся к нему, Я и сша, пран -пран слепа, если наша прампа слепа, что делать, если все эти гуры, пагу, одни падшие души, то что делать в этом случае? Но, к сожалению, к счастью, у кого-то так и бывает. И поэтому нужно, нужно смотреть, кто, кто из гур. У нас должна быть вера, и если у нас нет веры, то какой баджан может быть? Если у нас нет веры, то как мы можем? совершать совершенно вOUGHтие,では, сумма В соответствии с этим всем может быть вы не можете, я не могу, кто-то может, вы не можете пройти этот реку. Но мы не можем сделать, нет, не значит, что никто не может этого сделать. Вот пример такой с лягушкой в колодце. И вот одна лягушка. В общем, так получилось, что она вышла из колодца. Смотрит здоровый слон, огромный, и э, нужно осторожно быть. Прыгнул назад в колоде, сказала у мать и мать, что случилось? Я вот видела огромного, э, с, м, огромное творение, как, как велико. вот так Она чуть на, надулась, сказала вот такого, то, так, так велико. Эта маленькая лягушка сказала, что нет, и еще больше. Это еще надулось, какому-то, так, Это лягушка надувалась <laughs> больше, больше. и больше, и в итоге лопнула. И в итоге лопнула. ты не можешь то есть здесь, в общем, мы не можем сделать… Нет, не значит, что никто не может сделать. С негативными мыслями мы, мы не должны совершать харибаджан, с негативным настроением. Мы не можем совершать харибаджан. С негативным настроением, если мы совершаем харибаджан, и тогда мы не сможем достичь успеха в нашем баджане. Это невозможно. Мы всегда должны смотреть на нашу гурагу. Что делает наша гурага, как совершает Харибаджан. Если наша даршан очень низко смотрим, только что все падшие проповеди такая паршивая и прочее – это нехорошо. <связь> мы должны смотреть на идеалы туда, где все хорошо. Например, мы находимся здесь, если мы будем смотреть только вниз, это станет причиной нашего падения. Может, мы еще не пали, но если будем следовать идеализму падших душ, такое падение автоматически произойдет. Но если вы хотите смотреть будет, и будете смотреть наверх на все великолепное, на идеальное, то шилу шилу шидаду гасая то это будет очень благоприятно для вашего даршина. И вот исправить свой даршин, свое мировосприятие, мировоззрение, Можете зависит от вашего, от вашей склонности к слушанию Харикадхи и На что такое Бхаджан? Кто-то смотрит на какие-то внешние вещи. Даршан – это видение всего в позитивном ключе, can, когда вы feel, почувствуете, что весь мир — э, это все предметы как хотите, э, то, что существует ради Кришны, ради наслаждения Кришны, то это называется позитивным даршаном. И вот исправить наш даршан, наше мировоззрение, значит, мы должны видеть все позитивно, как вещи, вещи, которые нужно занять служение Кришне. Если мы найдем какой-то цветок в саду, и, и пытаемся насладиться им, то это йоши ну, получится, то, какой цвет, этот цветок, это наш объект наслаждения, мы хотим наслаждаться им. И неважно это цветок в саду, либо жена в комнате, либо еще что-то, если вы на что-то смотрите с чувством наслаждения, это зовется майя даршан, и вот исправить наш даршан, значит, избавиться от майя и и А что такое Кондхадаршана? Это видение всего в качестве того, что принадлежит Кришне и служит ради его наслаждения. Есть множество садов, у которых именно такое видение. И вот один такой саду его звали. И особенно у меня есть любовь к нему, поскольку я жил в Сурьякунде долгое время, и в храме Сурья Бхагавана, там, где Радхарани, я ходила, чтобы поклоняться Сурья Бхагавану. Единственная разница была, что храм и вот это вот кундуна, например. Квадратная практически. Не совсем, но почти квадратная. И там вот здесь храм Суря Нурайна Бхагавана. Если идти так, то там храм Джаганадас Бабача Махараджа. Meet, и чуть дальше, если пройти, то там храма, точнее, Бхаджан Кудир этого Мадусуда с Бхабуджи Махараджа. Mm -hmm. одно, одно очень позитивное, wow, то, что мы должны помнить. Если у нас нет практического чувства no о Бхаджан и Бхаджане там, то мне нет права ничего говорить. И до сегодняшнего дня, если я помню, вспомню мою жизнь в Суре-Кунде, я думаю, как, это, как я там жил, не было ни копейки денег. Пару Чапати только в день просил, но все же была какая-то радость в моем сердце. Не знаю, откуда она, но она была. Я видел весь мир. Полон майя и как избавиться от этой Майя. Только с помощью Бханжана. Я помню, какое экстатическое чувство я чувствовал. Восемь шесть 8 часов я сидел и читал, Бхагаву там не было никого. Я на санскрите читал, иногда объяснял, но там да, вражевые все были, но не понимают ничего, но все же Какая-то радость была в моем сердце, я видел, что случалось в моей жизни, что случится. И если я достигну успеха в моем баджине, что будет. И вот такие позитивные вещи. Я не думал <laughs> о каких-то таких негативных вещах, что там денег нет, есть нечего, нет, даже мыслей таких не было. Я Пошел туда, чтобы совершать, я, я хотел совершать Гошти Баджина, обсуждать yeah. Харикатху, слушать Харикатху, но попал в такую ситуацию, что вынужден был уйти туда, чтобы избежать какой-то борьбы. Вот я туда ушел, и в итоге это было очень позитивно. Это позитивно сказалось на... В моей жизни, вот у меня есть такой опыт, и вот Сидамадусудан даст Он из очень прекрасной браманской семьи. Если посмотреть на его глаза, то вот его глаза были почему-то похожи на глаза Кришны. И вот достаточно давно 100-200 назад было такое правило в обществе, что отец и мать не ну, детей в возрасте 7-8 лет. Они Женили, э, свадьбы дети проводили. Что делать? Как бы никто не спрашивал. Six, Grandfather. Grandfather seven, right? Вот моя бабушка и дедушка их женили, как им было 7 восемь лет где-то. Но дети еще маленькие, ничего не понимают, так просто женили заранее, слишком рано. Потом, когда они подрастали, понимали всю эту семейную жизнь. Сейчас люди жениться после 30 ну, такая, да, положение дел в обществе. Сначала хотят утвердиться в обществе, заработать что-то, профессию получить как-то стабильности какой-то достичь потом, so только женится, но это там, уже больше 30. 30 и вот, не это не и вот этот Мадусуду, как бы его никто не спрашивал, поэтому его женили. Ну, и вот в первую ночь этой свадьбы, когда они встретились с друг с другом, он вышел из комнаты, сказал, что сейчас в туалет схожу и приду, ну в и он ушел куда-то. И тогда в он дошел. Искал что-то там, ну и люди по тем... В общем, искали его, вот он так и они нашли куда-то Он далеко ушел. В это было новое место для него. Шидду махатма может быть, well, он может показать лилу нового человека в как бы, сидит, махатма, должен все знать, но вот эта лила была такого детстве, что как бы это только пришел но, в то время храмов не, не так много было. Это уже сколько лет сто назад было? И вот однажды в Кешигате, под гроб там какое-то помещение какой то в Кешигате есть, Махараш тоже там жил, там такое, лет наверное, ничего не делали, такое аварийное состояние, можно сказать. Махраджу нравилось, что никто не беспокоил там, никто не ходил и поэтому он там жил и вот тот человек. В смысле, это Мадусы Дасбабхаджи махарадж в таком молодом возрасте и вот однажды один саду с преемственности Гангамата Тхакурани. Внезапно он обнаружил, что какой-то саду принимает омовение в Ганге, и он сидел на камне, думал, что я пришел во Вриндаван, чтобы совершать харибаджан, но без голов никто не может начать харибаджан, и вот этот мальчик думал, что приехал во Вриндаван, чтобы совершать харибаджан. Ну, Харибаджан можно совершить, если мы, совершим, если мы примем приближище Гуру в то время. Этот ну, тот, кто принял омовение в Ямуне, гу Гуру был вышел сказал, о, мальчик, подойди сюда. Что, что случилось? Принимай омовение в Ямуне, я дам тебе мантру. О, как быстро все. Не успел подумать, не успел глупо искать, как следует. Вот сам, сам пришел, Богован кого-то вдохновил. И вот Богован вдохновляет всех, иначе почему кто-то что-то делает? И вот э, <связывая> я думал, где же Гуру <связывая> брести, вот Гуру зовет меня, и вот, ну, хорошо. И вот он принял мавини, получил мантру. Дашакшар сакша действительно сложную мантру, которую повторил повторял Махамантру, эту мантру он получил, и потом, после получения мантры, Он был растерян, у него была какая-то баба, он закрыл глаза, и поскольку мантра, если вы обретете его у садгу, и вот если эту мантру обретете от Садгуру, махатма то тогда, что в то же самое время, если вы uh -huh. то есть, если вы пришли совершать харибаджи то есть, если вы нашли своего ученика, то есть правильный ученик и правильный гуру, то в этом случае вы почувствуете какое-то чувство, сердце после получения этой мантры вот как в этой шлуке говорит, говорится джамантра сагура приход какой-то пони говорится брихад ваманавич что, что такое Кто Гуру? Он есть Хари. Это свидетельство Бхагавана, он приходит в форме Гуру. Вот после брифиния Шакшара Мантра он почувствовал какое-то бабу какое-то чувство, он закрыл глаза. И когда он открыл глаза, Гуру, гуру куда-то делся. Он не смог его найти, где же Гуру? не было. не спросил ни с какой преемственности, а, ничего не успел. Что же делать? Куда же гуру пропал? Дал манту и испарился. И он начал плакать. Что же делать? И вот он искал его везде, но не Такие не нашел за всю жизнь. И вот потом он пошел на Гаватхан и там встретил Сида Кришна Дас Бабаджи Махараджи. Это долгая история. Поскольку одна Харикадха, если идет, то с другой человеками нехорошо, поэтому о нем я в другой раз расскажу. Вот он жил на Гавадхане, очень знаменит, известен. Если вы придете к лотусным стопам, всегда Кришна спросите, что делать. Мы пришли к вашим лотусным стопам. Пакс, скажите, что делать. И вот это вот он пришел. И вот он пришел, и рассказал, что женил его в первую ночь, не прикасаясь к жене. Он ушел из комнаты, так и так добрый. давно дошел, рассказал всю эту историю, рассказал, как получил мантру. И вот все это рассказал, и, и попросил рассказать, как совершать баджан от гурудов Далмантру, и сейчас. И Сиды Баба сказал, если я хочу научить тебя, баджан, я сначала должен знать твою гуру Парампаро, поскольку не знаю твою гуру Парампаро и не могу вести тебя, поскольку вся милость, она исходит через гуру Парампаро, поэтому Сначала скажи, с какой ты парампорой, иначе как я могу тебе помочь? Поэтому лучше иди к другому Сиддабаби в Камьеване. Я тоже был там жил в какое-то место, жил в этом месте, но жил в смысле там, на ночь, и вот он пошел туда, к этому к другому Баба Джимахараджу, и сказал, что он человек лишен, вот этот Кришна Дас Баба Джимахарадж послал меня к вам, что случилось вот, вот так и так. Я получил манту, но Гурдев исчез, и ничего спросить не успел. И вот, это, и вот этот Баба Махар сказал, сказал, что если ты не можешь а, сказать о своей Гуру Парампоре, то что, что я тебе могу помочь, Сколько Гуру Парампора — это главное, в то время, сейчас, конечно, все делают, что попало, но в то время следовали правилам и предписаниям во время Джива была в Вишивашна Паража Сабха действующая. Сейчас цирк один остался. И в то время было ограничение такое. Во всем 18 обществе никто не... Все, все, в общем, следовали какому-то определенному пути. Ну, то есть люди должны были приследовать какое-то определенное Гуру парампари Ну, и не, не мешали все куча. Как я вот в прошлом году говорил о Дикше, братья Махаш, тоже в какой-то статье написал об этом, была система. И вот... И вот это, даже такое было, что Дикше. Но, что Дикше давали не физически, а через звукозапись. Магура Махаров сказал, что это нехорошо. Если так будет происходить, то надо лично, чтобы люди получали дикша, они по записи, там, по почте, по интернету, по телефону. Вот, это всегда нехорошо. Вот, и... Сейчас женщины даже раздули дикша, но если посмотреть историю очень как они редко это было были какие-то достойные матаджи которые за пределами телесного уровня как у Гангамату Такурани и Такурани еще там кто-то был их нельзя сравнивать с обычными женщинами Хималата Такурани была Дочерью среди вас, начальник Гангамата, так ранее было очень возвышенная. даже джаганат, я говорил, на вот, день явления ухода, и скоро тоже будет, я повторю, и вот эм, все аргументы мы должны прекратить. И вот таким образом Джай Кришнадас Бабаджи Махараджи, он также отвергнуть хотел его, поскольку если бы принял, то народ бы критиковал его, что, что, что, что он делает непонятно, к кому дает. И вот он сказал, слушай вот идешь на Радакунду и молись Радхарани, совершая Харинам. И вот два решения было. Первое. Радхарани, Гуран Махапрабху, все, что они сделают, можно автоматически это получить. как в случае с вашей дикшей. Вот он думал в своем сердце о том, чтобы получить дикшу, и тот гуру появился, дал ему дикшу, но исчез и <laughs>, ничего не знал, не успел уточнить узнать. И вот. То есть в этом случае отказаться от гу гуру и принять другого уже нельзя было. Это оскорбительно было, поскольку он получил мантру по желанию Кришны. И мантру, которую ты говоришь, она тоже из Гаудио Парампара. Это Дашара Мантра десятисложная сложная. Мантра это Гаудио мантры, и нельзя ее отвергнуть. И поэтому посвящение опять я не могу тебе дать поскольку нельзя оставить твоего первого гуру, поскольку нас совершенно ты получил несомненно от подлинного источника, но поскольку ты не, не уточнил, что это за источник, делать нечего. Поэтому единственное решение Радхарани, Гуранга Махапрабху, они найдут решение для тебя. Или тот путь, mantra, way, как ты получил манту, то таким the же the образом гуру, ты может опять явиться, дать все, что не хватает нехватающее. Вот этот гуру может опять явиться в твоей жизни и уточнить то, что ты не уточнил. И вот так или иначе, и малисиратхарани совершает Харибаджа. И вот Джай Кришна Дазбава Зима Храджи с Камьевана отверг его, и, и он тоже сида Махатма. Джай Кришна Дазбава Зима Храджи Кришна Баларам пришли в форме пастухов. В форме пастушков, чтобы взяли, попросить у него воду. У меня вот эта же картинка есть. И вот у нас Сиддома и вот Маду Суддан Дазбабжи Махарадж, он думал, оба они отвергли меня, они Сиддома отвергли меня, поэтому лучше я утоплюсь в родоконде и закончу свою жизнь таким образом, что сделать еще? Два Сиддамахатмы, не один, два, Но отвергли меня, и что ж толку жить дальше, и лучше. Пойду утоплюсь в Адаконде полночь, ну что делать, смотрите насколько на он решим. Пытайтесь подготовиться в своей жизни, но у нас должно, должен быть энтузиазм. Это какие-то небольшие сложности, люди уже все в растерянности, в, таких, в разочаровании, что это что кукла какая-то, что нет никакой решимости. Посмотрите, этот мальчик, насколько он полон решимости. Если Радхарани не помогает, ему, вот решил утопиться. И шел, что случилось ночью? Гирирадж, Махараса, Сила, а Вот он уже привязал к шею, к ше конец ше ше ше Гирирадж, Гарадхана, и вот он пока не куб, собирался утопиться. Я вот даже уже прыгнул в воду, в солено, с камнями мышцей, и вот начал погружаться, там глубоко достаточно. И вот уже собирался помирать, и внезапно… В общем, осознание сознание потерял, Ну, тут так, кто-кто, кто-то его вытащил вы, выки, выкинул сразу с радакунда на, на берег. К камень отвязались, и... и вот он пришел в себя, открыл глаза, и увидел э, э, пальмовый лист в его руках, кто ему дал, как я тут оказался, живущий вроде утопился, но ну, может это желание расхорания и взял этот пальмовый лист. Еще написано, что там было намеками причем. И пошел к Сида Кришна Махараджу, Рассказал, что, что... пошел к Сида Кришна Дашбабжи Он меня отверг также. Я прыгнул в Радакунд да, с камнем на шею. Вот кто-то мне выкинул с радакунды. Дал вот лист вот этот, и ничего не помню. И он сказал, Радхарани, видимо, очень довольны тобой. Да, я посмотрю, что-то написано. О, что-то написано, какие-то намеки. Но... Лучше иди опять к этому, ко второму Бабу Если Кришна Тут рассказал, что случилось. Но ну, тот, кто сказал, давай посмотрю, что написано. Что-то написано, непонятно. Одни а не намеки. И вот это кратко. Но, но суть в том, что Радхарани довольна тобой, но что дальше написано, непонятно будет вот, лист собой. А, сохрани и иди на Радакунду, повторяй Харинам вокруг день и ночь, и Радхарани ответит тебе, несомненно. Я уверен в этом, она довольна тобой. По какой-то причине она нечетко не, не сказала то, что хочет, и поэтому иди давай и ходи хреном повтори. Вот он пошел на берег Радакунды, повторил ее имена день и ночь. И однажды Радхани пришла к нему во сне и сказала, те мантры, которые ты получил от Сандхуру, ты сам не должен никому давать посвящение этими мантрами, которые ты получил. Радхарани дала наставление такое, что ту мантру, которую ты получил от Сандхуру, ты не должен давать ее кому-то еще. И сейчас. Завтра утром ты можешь пойти на Сурьяконду и жить там. Ты обретешь свое вечное служение там. иди на эту Сурьяконду. Это будет твое постоянное место жительства И Радхарани Исчезло. И утром он ä, помнил все это, решил, что отправится на Сурьяконду, то место, где я жил. И вот он начал там совершать баджан на сурья -кунде. И Радхарани опять пришла к нему во сне. Он молился о Радхарани, ты не сказала, с какой я не показала, что делать, что же делать, как у баджан совершать, не беспокойся. На сурья а я с твоим баджан-кутиром, ты можешь а, прыгнуть в воды этой и сурья, -кунде, сурья -кунде. там, где твой баджан-кутир, и вот там ты можешь прыгнуть в, сурья прыгнуть в воду и в сурья и можешь там не, не глубоко, и там найдешь некий камень, и, здесь я, сестра, и вот, мой, и вот, мой, вот сестру, я и моя сестра, оба мы, оба мы, мы, когда принимали Амавине в Сурьякунде, мы украшения складывали на этот камень, вот нас, и вот он при, приполняющий его любви, он расплавился, и вот там мог его найти, вытащи этот камень и поклоняйся ему, и ты все обретешь. Хадхарани сказал, что так. И действительно. Ну, этот камень 18 кг, он как минимум. Или а, 80 даже. Но вот он, в общем, вытащил его. Но он легкий был. И вот он с легкостью вытащил этот камень. A small a boy, the the a partner, and putting the stone был? in the, temple. I'm in the и сейчас можно получить Дальше на этого камня, и там видно отпечатки да, украшения Радхарани, от и, и преданные поклоняются этому камню совершенно Базану в том месте. So и вот мы можем найти множество тех like этих, учеников, которые получили э, одежду бабажи от него. Как вот Джагнат с бабуджа он от этого. Сида Мадусуда с бабуджа Махараджа получил э, бабуджи веш. но мантры он не давал. Радха сказал, что мантры не давать. А про веш, мантру, про веш, про, веш, про эту одежду бабуджа она не говорила, поэтому он давал. И ну, помните, Сида -маду Баба Мадусуд с бабуджа Махарадж. Он каждый, mm -hmm. преданный кому, mm -hmm. он да, дал этот бабадживиш, они все стали сидами. Это чудесно, удивительно. Если мой Гурудев сидха, то по милости Гуру подпод я тоже могу стать совершенным. Пока я не достиг совершенства, но могу, надеюсь, по милости, Гуру Махараджа достичь совершенства. Почему нет? Если Харьдастакру, например, он может изменить жизнь проститутки, ее сердце. это проститутка смотреть на не, не только стала. Золотом буквально, а, а она сама могла менять сердца других, чтобы они становились перед ними. Если Why это такая огромная сила, сила, сила, сила заключена в нашем божене, почему бы нам не иметь такую также, великую надежду. Я тоже надеюсь, так, что благодаря милости Гурмахараджа в какой-то день достигнут совершенства. И вот таким образом Мадусу с Баджи Махарадж дала Дикшу и Бабаджи Махараджон. Uh, построил там какой-то домик из глины-глины. Uh, не один, а там несколько построил баджан для каких-то предных, чтобы они смогли прийти и совершать баджан. Там они не готовили, ходили в, в деревню, в браманских домах просить подаяния. иногда готовил, но редко очень больше просил подарения у двух И вот всю ночь, на берегу сурья -кунда я... А, вот я сидел повторял И святые имена. И вот когда люди приходили, с со сутра на уходил в Божьекуте. И однажды, а ночью повторялся это именно. И, и вот однажды она обнаружила какая-то проказа на его пальце. И вот она увеличилась, это лепра. И, и, и я думал, что его делать? И вот Баба Джиммараш, никому не говоря, пошел в лес. Небольшой лес, но вот как здесь лесок. Лег на землю и начал молиться Радхарани. И вот так молился весь день, ему было стыдно, и люди обнаружили, что вот, что он там болеет проказой. И вот он там находился какое-то время, не ел первый, второй, третий день уже прошел практически. Радхарани уже не могла терпеть, она пришла в форме небольшого гупи, лет 15-16. С чапати, молоком. Маслом. Э, ва, ва! И «О, Баба, что ты тут Что ты ничего не просишь в наших домах? Вчера ты не пришел, сегодня не пришел. Мой мать вот послала Чепати молоко и тебе. Давай ешь». «Нет, не могу». «Почему? Откуда ты знаешь, что я тут?» «Я сказал, что, что все знаю. Давай ешь». Поэтому не задумывая лишних вопросов, вот мать моя, чипать я тебе дала, давай ешь. Нет ешь, почему нет ешь, принесла. Поэтому заболел, показывает, что это не значит, что нужно померить, что самоубийство нехорошо. Давай ешь. Тут сказал, не, не буду, давай ешь, буду, смотри за тобой. Моя мать сказала, чтобы я проконтролировала, что пока, пока все не съест, чтобы я не уходила. Поэтому давай, идешь быстрее, я тут подожду. И после этого девочка улыбнулась. Сегодня ты. Пришел а, ну, вот сказал, что хорошо сегодня я съем, завтра, чтобы тебя тут не было и не надо никому говорить, что я тут лежу. Ну, хорошо, давай ешь ешь сейчас и потом не приду. И вот он начал. И вот он съел все чапати, до этого три дня ел молоко, масло, водой забил. И девочка улыбнулась и ушла. И с Бабджи Махараши думал. После того, как он съел эти чапати, вся боль прошла, и вот он открыл там повязку, увидел, что все прошло. Ну как? Я тут умирать собирался, нога была в проказе. Тут обнаружил, что все выздоровело. Тут сомневаться начал, как так? Только вот Чапати выпил, Чапати съел молока, выпил и вся болезнь прошла. Наверняка тут ми мистика какая-то. Пойду-ка я проверю. И вот он пошел искать эту девочку. Он просил Мадхукари. Он знал, кто где живет. А он еще знал, что молодец какого дома эта девочка может. В общем, все разные в округе. Мне пошел и сказал, твой... сказал, где твоя дочка. Сказал, там а... А, в доме мужа. Какого мужа? Давно? Уже три, три, три, три года, как тут не было ее. Но раз не приняла форму этой девочки, явилась ему, как твоя дочь уже три года, года три уже ее нету. нету да, уже ты более говоришь? трех лет уже тут нет, ты, ты, ты, ты, ты, ты, замуж вышла и не появлялась. Мы мы мы не ничего не сказала. Вернулся в суббожный квартир, начал плакать. О, Радфрани, ты ради меня такое сделала. Что же делать? Он никогда не хотел ничего просить никого, никому не рассказывал, но как-то все узнали что он Сида Маду Судандас сама Радхарани пришла и накормила Чепати. И вот Мадхавида Пурипат никогда не говорила о своей славе, никогда не стремился к этой славе, и это зовется Баджан. Наш Мадвин Дупурипад, он никогда не говорил о своей славе. Но часто говорится в читании Читамрити. И вот Сида Махатма, те, кто возвышенные души, практически автоматически. Бежит за ними, как помот пурида в Гусай Махараш до 85-90. Никто не знал о нем. Только Шила Бхактипа Мадпурита Гусай Махараш Я знал, что он великий преданный. И наш Шриши Кеш Махараш, он был всем настоятелем Матха в Калькуте. Мало кто знал, что он Сида Махадма. Никто не знал его. Жил он жил в читании Матхи в Калькуте и писал о стадии для читания, Маняшин. так смиренно жил, никто не знал его, но Бхагаван не смог потерпеть этого. Это такое пренебрежение к его личности. Не автоматически весь мир. Coming, coming. У, узнал о нем, все начали приезжать к его лотосным стопам. И вот сейчас по всему миру. Это не мой вызов, это моя просьба. Можно It's идти. It's идти в вощного, подлинный ващнавы. Не знает кто такой. Даже в аэропорту в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе его фотографии вести. Рамдас там повесил, он там хороший этот налогоплательщик, его повесили, вот, повесил Провесил фотографии с Бхакти Прамуда Пури Давгаса Махрадзе в аэропортах, но, но раньше никто не знал о нем. Сиддар <просильный фейд> Драгусе <intassi olmay before> <ancora> он никогда не <прос toys> стремился к славе. И <Greatest> вот Шила Павхупата решил послать Сиддар Махараджа на запад, но после, потом, и Мадрагусе Махараджа, потом под давлением ночи, чем-то, кто-то ему посоветовал, что лучше вот Мадрагусе Махараджа не отправлять, поскольку слишком было, слишком красив, но... Иначе Дармахараджа тоже передумал, вот ей не хотели ехать, но все же Сила Прабхупад хотел проповедовать Гаудия Даршан. Он хотел занять их в баджане, Шидармахарашан вынужден был сказать такие слова. И вот Шидармахарашма группа Падма, он Сказал такие слова, он признал. то, да, что мой гуру Падпадма Прабхамса, Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами, такого правхупата, он хотел проповедовать Гуванга Даршан через меня. И поэтому, по его милости, я это делаю. И Шиламадху Гусей Махараджи, вот перед тем, как оставить тело, он сказал это, по я достиг успеха в проповеди, потому что мой группа Адпадмана Бхакти Сиданта Схватин Гусей Махараджи. Сам эту группу он хотел проповедовать. Горья Даршан, культуру Бхакти, очень имела, милость, чем она могла через меня. И поэтому это стало возможным, и Шиламадху Гусей Махараджи также это было желание, чтобы профу и поэтому он достиг успеха в том, чтобы совершать какую-то пробу чего-то по также он никуда не ездил. Может его удивиться, что бабки помог Пури до регасамах, даже в Индии никуда не ездил. И люди говорили, что он Баджан Ананди. И вот они говорили, что Махарадж никуда не ездит, хоть Шани Баджана, мы знали из всего жизни, что Бхакти Дайта Мада Гусей Махарадж, они вот, например, ездили в различные места, но вот в Силапуре Гусей Махарадж только практически никуда не ездил. И Сила Баджана такова, Гуру Падпадма говорил мне, о, мой сын, если у тебя есть сила баджина, тебе не нужно никуда ездить. Гурупад Падма не говорил никуда, не надо ездить, он говорил. Но я тоже много где, где был по Индии. Гурупад Падма не говорил, что не надо ездить. Он говорил так, что... Что он хотел сказать, он говорил, о мой сын, если у тебя есть сила баджина то автоматически все интересующиеся, они придут к тебе, как пчела, как цветы не зовут пчела, а пчелы сами прилетают к прекрасным цветам. Это опять же не значит, что если я поеду в Америку, то не смогу там поведать, я Делаю вот по ситуации, носив вот такую хорошую одежду, чтобы говорить Харикатху. А так обычно хожу в такой простой одежде и в какого-нибудь давани, например. То есть мы не должны говорить, что мы не будем говорить Харикатху, поскольку так Харикатха может принести нам какую-то славу. Нет, наоборот, мы должны говорить и славу, которая приходит нам. Мы должны передать ее нашей Гуру Парампаре. И вот ташлоку, которую начал Махара, в следующий раз более подробно обсудит. Так проповеданом, саньяном, биддау санди I can. Батчакропадруси ки бас индве ж. Патитану гаване I can discuss this book. You can remember me. Remind me.